17 секунд, блять, вы конченые что ли Так, ну что, чатук, Чатовчане, всем, так сказать, доброго вечера и велкам! Первая гонка у нас сегодня, так это мой ВК. А, сегодня у нас состоится по Нюрбе, по по поедем мы сразу же на старом Порше, который заказал достопочченный а, Фрамп. К сожалению, старый порш, не новый. Не знаю, что на нем будет. Дай бог, выйдем хотя бы с 56 секунд на нем. Так вот. что начинается у нас день сострадания. Шанс на пол на этом не особо велик. Хотя... Надо глянуть. Может и есть. Пол 70 впереди. Yeah. Ну типа на пол это надо выйти из 55. А она, она точно не выйдет с 55. Ебать окончу. Я просто Слишком широко ушел. А, Блин. Широко вылетел. Не, по факту можно было за... пол позицию забирать. Да, из 35 не вышли. В то, в то же время на пол осталось, я мог его побить. Если бы собрал хороший круг. Да, мне надо на первом трекшне ехать. Э. Блядь, если бы, сука, я не вылетнул ла, лап, это был бы... Это был был бы. Ой, блять, окей. Ладно, уже не прогреем. Плюс, Ну, с Богом, чат. Мы обязательно выживем. Ну, ход ДТ уже. Подсасываемся под, под нашего брата, Ваговского. Ярила, блядь, Гантон, блядь. Блядь, да вы шутите нахуй, что ли? Ну, что за ёб твою мать? Ну, типикал, блядь, Нюрнбург в пабе, блядь, что ли? Какого хуя, блядь, чел какой-то летит внутри, блядь? Господи, блядь, просто реально в паб зашел будто, блядь. Челы дайвбомбят в первом повороте, блядь. Потому что такие, а, что? Вот, надо тормозить, блять, нихуя себе, я думал, у Газпол проходит шпилька это. Блять, 17 секунд, блять, вы конченые, что ли Блять, за что? Просто за что? Ладно, он ударил мне в борт хотя бы. Пиздец какой-то, блять, б вашу мать, блядь. баные вы, блять, собаки. Самое хранение, что на поршке этого обгонять будет это вообще невозможно почти. На прямиках я медленнее, в поворотах я, конечно, быстрее, но, блин, поворот-то, блин. Сложно. Если, типы, блядь, до конца гейминг прям будет делать. Ну типа мы там все тормозили так нормально. Я причем еще еле-еле оттормою, чуть, блядь, не в жопу въехал этому типу впереди. На маке. Прям, блядь, Молюсь, чтобы я не доехал до него. О. О. Шикарно. Крайденький фудэд. Подсасываемся. Oh. Ладно, это было right. прям очень поздно. Ну ты Гандон, конечно, буду дальше ехать. Хотя, ладно, мне рейтинг безопасности нужен. Уже один контакт есть, и это уже нет, не очень. Ну с поворотом он также подрывает, как и новый поворот, в принципе. Надо твимера бы ехать, как там, надо твоим ехать, что я за него просто теряю время. Блять, страшно вырубай. Три, блять, зацепил, тонкость, по внешки. А мы девятые? Нихуя себе, я думал, я где-то там в конце первой десятки, я думаю, оказывается в топ-10 уже. То есть мы плюс 6 позиций отыграли. Ничего себе, чат. Не поши. Так, быстрее колец обосрался немного. Не, на ну, плане по повезло, что у меня именно в борт был удар. Это вообще минимизирует все потери по темпу. Только я немного проигрываю из-за этого. Если бы удар был в жопу все это, Габелла, блядь. Я бы тут только успевал бы боком уехать. Пошла Повдерейс. Порш с 17 секундами ремонта. ПТВ. Не, ну в хвале будем честны, у меня там был 5.0 было. Блять, так что под душу. Я навряд ли бы что-нибудь сделал, позицию. блядь. Right. Too close. Right. Оп. Оп-оп-оп-оп, сосай, бловарец. Сосай. Right. Porsche power, блядь. О, oh, плюс Another one position Так, а пока идем очень хорошо, уже шестое место Уже сколько там, позиции 10 отыграно? Сейчас вот эти двух сейчас сожрем Они прям очень медленно едут сразу так отвалился на полсекунды. Говорится, одна ошибка, это ошибся, Макларен. Блять, не, ну тут прямо не знаю, что сказать. Не скажу, что такое говно, это наоборот. Очень хорошая машина. Даже старая, блин, тут едет очень быстро. Не имея никакого сетапа. Там хотя бы приблизительного, блин. Так сказать, из говна и палок сделанная. Бля, не знаю, у меня даже теперь появилось желание начать, что не зарегаться уже на новом Поршике, посмотреть, что он может уже. Не, Лексус это не возьму напрямую, даже с слепстримом он там сейчас врубит свою третью передачу и уедет. Что это Лексус? Он прямых может... Кстати, встретились две противоположности, один может на поворотах, другой, другой может на прямых. прочитали ну да, под нюрбу там очень хорошо подходит да ну нахуй блядь. я думаю я не отторможусь что нашел кстати в сторону Он ошибся, блин, мне не хватит, наверное, слишком далеко. пролез, но дальше поворот, конечно. Да. Блин, братан, так перед лицом перестраиваться это не очень приятно. Не очень хорошая даже, я бы сказал, идея. Мне надо его в начале первого сектора сделать. Арене, я могу что-то против него сделать. На прямых это вообще бесполезно. Он без слепстрима от меня уезжает. Точнее, наоборот, я в слепстриме хоть как-то держусь за ним. Здорово, братан! Как там on the left. вашим вашем переднемоторном? Я ждал, что он поедет очень, ну типа опять вовнутрь. Первым, поэтому там. Понимал, что это легко легко будет перекрестить. Ну все, дальше, до свидания. Дальше мы сюда спорту. Шикани насрал, по сути, насрал. Я не знаю, если вот так теперь ошибку сделать, я смогу его обойти. Блин, вот если бы я не подскочил бы сильно на поребрик, я мог бы с ним поравняться как минимум эх, блин, только тут решают реально его ошибку только все. Вот туда. До свидания, сэр. Спасибо за третью позицию. Неплохо. Неплохо. Так сказать, мне понравилось. Я ожидал худшего. На самом деле, в этой на этом корыте где-то сам размажусь. Оказалось, нет, машина не размотала меня, и это не корыто, блин. П3 с 15-го <реклево> Да, он смещается, он Ферри не оставляет никакого места. Ну и по итогу, да, так получается, что, типа... Фера начала тормозить, но ну, дальше трава, и все, и как бы, до свидания, торможение. Хоп. Типа, отчасти Астон сам виноват. Типа, плюс-минус, ну, они бы плюс-минус уже поравнялись, ну, на то, что он базу начал езжать. И Астон ничего не, меш не мешал влево уйти. Я бы, наверное, тут даже на месте бы каких-нибудь судей дал бы вот Астону бы скорее штраф. <рис> так, ладно, а что у меня там было? <рискотворк> да, блядь. позже, <рискотворк> да? А, ну, <рискотворк> блять ну он тут сам насрал, как бы, держу в курсе. Я думаю это я там, блин, из-за того, что, сказать, на эмоциях не смотрел, но нет. Места внутри было достаточно. Это он зачем-то там решил расправлять. Так что ну, тут полностью он виноват.